Не смотри, мой друг, Не быть огнем, С юности измен Не выношу. Принципы в железную броню Не пробить, Ни взгляду, Ни ножу. Не сойдется Ритм утрех сердец Мне с твоей женой Позорен бой. С детства Научил меня отец. Поступай, Другими, как с собой. На луне, в ночи, среди лесов, Где чужим глазам нас не найти, Прочитай в моем лице без слов. Я не встану на ее пути, Даже на пробитом корабле, Даже если мы пойдем ко дну, Что бы ни случилось на земле, я твою жену не обману. И в груди не заиграет кровь. Мой тебе совет, домой спеши. Невозможно для меня любовь, Вырванная из чужой души.